суток вы с любовью из моего домика в деревне я сегодня тоже хотела бы остановиться на проблеме здоровья хотела всем своим друзьям знакомым и близким желать доброго здоровья не болеть самое главное в жизни человека это здоровье оно непокупаемо, это правда при той мировой ситуации, которая создалась на сегодняшний день, очень тяжело слушать и вникать в те проблемы, которые на сегодняшний день касаются огромного круга людей. В общем-то, нас тоже коснулась вот эта проблема. Мировая проблема, она коснулась всех нас, потому что у меня вот очень живет в Нидерландах, они тоже мы, мы очень переживаем, потому что это Европа, она просто сегодня находится в таком эпицентре, Германия, Австрия, Нидерланды, это все так близко, прям можно сказать на расстоянии вытянутой руки, это очень очень близко, и там болезнь прогрессирует, свирепствует. Ну, это первое. Потом, ну, скажем так, не понаслышке. Могу сказать, у меня не вернулась с Греции. Она уехала, должна была вернуться. Но вот так попало, что все рейсы отменили. И сейчас решается вопрос выезда. Но когда это будет решаться вопрос, не знаю. Там живет племянница, она поехала ее навестить. И вот так осталось. Мы тоже очень волнуемся, то что вот вопрос такой открытый. Она, пока... она пока не может вернуться, пока вот таким образом. Конечно, в деревне пережить эту проблему, я считаю, что ну, проще, нежели в городе. Мы мало куда ходим, ну, у нас Своё есть, откроешь погреб там, у нас все есть, все правда-правда. До домашнего вина у нас все есть, картошка, капуста, морковь там, овощи имеется в виду свои, тушенка в общем-то так, можно посидеть в засаде такой, да. Мы тоже, конечно, стараемся помочь сыну. Дети сюда к нам приехали, потому что им все-таки легче пережить. Замкнутное пространство городское. В деревне хорошо. Можно в баньку сходить там, покупаться, попариться. Это очень полезно. Ну и детям тоже это очень нравится. И потом, конечно, у нас сын находится в зоне риска, потому что он у нас врач, хирург, стоматолог. Они просто сейчас работают в таком экстренном режиме, вызывают на дом, они едут на дом, оперируют, ну, это особенно касается пожилых людей. Огромный спрос с медиков, и возлагается на них, конечно, большая ответственность. Вы знаете, мы ругаем врачей, что у нас плохая медицина, это неправда, потому что я вижу по своему как он ответственно относится к своим пациентам, как он переживает. ему Могут звонить в любое время и дня и ночи, даже будучи он здесь, он может сесть на машину, сорваться и поехать. Он очень ответственно относится к своей работе. Поэтому особенно сейчас с них идет спрос вдвойне ситуации, потому что очень такая непростая Всем я, друзья мои, желаю вам здоровья. Будьте, будьте здоровы. Самым близким и дорогим для вас э, людям. Здоровья и выздоровления всей нашей планете. Большому нашему миру, которым сегодня не все хорошо. Будьте здоровы. Мир вашему дому, друзья мои.